Магазин Мототек представляет Скутер Simjet Модель 50 кубовая То есть установлен мотор 50 кубических сантиметров Двигатель воздушно-принудительного охлаждения То есть есть сбоку крыльчатка Которая крутится постоянно И этим и охлаждает мотор Коробка вариаторная Максимальная скорость Порядка 70-75 километров есть вот такая шторка, которая закрывает агрегат весь. Легко доступный фильтр. Задняя подвеска состоит из одного амортизатора. Он регулируется. Установлен барабанный тормоз сзади. И спереди уже будет стоять вилка телескопического типа и дисковый тормоз. Колеса спереди и сзади 13-й, то есть это максимально удобный размер колеса, который подходит и для дорог общего пользования, и для бездорожья. Работает очень тихо. Приборная доска очень информативная. Есть спидометр, уровень топлива, счетчик суточный и общий. Указатели поворотов, есть время, положение дальнего света. Кстати, оптика стоит дорогая, то есть лампы Philips. Работает она только от заведенного мотора. есть место под перчатки то есть под перчатки либо под документы крючок для сумочки а также большой удобный бардачок в который влазит полноразмерный шлем скутерный а есть блокировка двигателя то есть как бы стоп-двигатель, который и как бы считается противоугонный. Для заднего пассажира здесь очень удобно есть такие лапки, которые выезжают. Их они и не видны, не видны сначала. И очень удобно на них стоять. Отличный качественный пластик установлен. То есть он не, не, не хрустящий, он плотный, твердый.